Стой. Стой стой стой, стой! стой, стой, стой, стой, стой. Слушай, стой. я вот прям там шел, короче. Ты там тоже шла, смотри, на мне шапка. Тебя тоже шапка на голове, вот у меня правда белая шапка, ну. у тебя черная шапка, вот у тебя еще пакеты тут какие-то, вот и сумка, а у меня сумки нет, я сумку сегодня не взял с собой, и? вот и еще у тебя белая кофта, у, тебя у меня белая, белая кофт понимаешь да, но это не как с шапками получилось, шапками немножко по-другому получилось, вот еще вот ты как бы симпотная, так вот, а, я вообще мега симпотный, чуть симпотнее, чем кто-то ну, другой, да. вот еще вот меня Саша зовут. Аня. Слушай, у меня сестру Аня зовут, тебя Аня зовут. И еще кто кого-то, знаешь, кстати, самое популярное в мире имя-то, да. Курс, а ты куришь? Молодец. Ты прям молодец. Слушай, ты сейчас, наверное, тут за покупками каким-то собираешься? Уже делаешь. все? Уже все? Да. все уже? Прям все. Ну, у меня еще одна встреча запланирована, но, как бы, в принципе, все. Смотри, у меня просто тоже встреча запланирована, но чувак, короче, он говорит мне, слушай, вот я я ему звонил, он говорит, я на Домодедовской, и я ему говорю, слышишь, братан, как бы, я не на Домодедовской, дедовской Ну, в общем, такое же дело, как с тобой, только нормальный. Mm -hmm. Вот, я не всегда так говорю, это я просто по угарчику небольшому. Не надо было политься, надо было делать вид, как будто вот я всегда так общаюсь. Ты пообщаться хочешь? Слушай, если честно, не буду политься. А вдруг? А -а -а. Вдруг да. Что будет, если да? Мы можем по сети, по семье пообщаться. Блин, правда, до семи? Слушай, давай просто возьмем чеку, попьем, пойдем. Куда? Вот сюда пойдем, вот сюда. Тут кафе какое-то. Вот, оно как бы кафе, в нем как бы пьют чии. А ты что пьешь? Я? Да. Я не пью чай, пью воду. Что ты пьешь? Воду? Так, а что, почему? Сижу. Так, да ладно, тебе ты? Вот ч Сейчас посмотрю, там, а то куртки сейчас снимем, разденемся. Я тоже, кстати, стараюсь за фигурой следить. Сюда хочешь, да, поймем куда-нибудь найдем. Хочу, чтобы было три стола, чтобы я туда шмотки свои скинул. Здрасте. То есть мы тут два. А хотя да, нормально. Всем привет! Ну, вчера была БСК с девочкой, со второй, которая с Магнитогорска. Вот. А, вчера, как я понял, что девочка хорошая, все с ней будет хорошо. Я сказал то, что позвоню другу. И ушел, снял аппаратуру, отдал Никитосу. И сразу с европейского сказал, в прикольное место. Вот, в итоге мы шли до машины моей. Вот, ей, хорошо, что ей было холодно, очень мерзляло, я грел всю дорогу. Вот, она была рада, когда мы сели в машину. Она сказала, что ну машины вообще в Москве не передвигаются. Здесь фоточка, да, там, у меня квартира, я ее обнимаю.